Какой вход в шкаф, Данил? Иди сюда. А, Нам и так нечего терять, давай. Не балуйся, пошли. Сейчас. Что, я уже тебя бахнул. Ладно. Данил, бахни там с разрывы. разрыва. Подожди, на, вправо лучше всего. Нет, за дверями. Да, вправо Да, разрыв просто Ну, давай, давай. А, вот и все. А, а, друг да, не у тебя кла классная. Рейдим дальше. Я видел там деревянные двери. Еще, mm. еще три двери. Угу. Окей. Лягший хитов просто. Контра будет помогать. Mm -hmm. Да, поздно. Тихо. Идут. По-моему, идут. Весело. В смысле, идут. Коптер сел, коптер сел. Назад! У него назад. 40 КП, у него 40 КП. Хили со шпицами. Нечем, назад, Ред. Подожди. Так Что? они меня не видят, Данил. Меня еще убьют зато. Давай назад, пожалуйста. Бред полнейшим. Он вот здесь, он вот здесь. Он один? Вообще пуша пойдет, скорее всего. Будет Данил, у тебя, там, у тебя там гандрав, но будет срожен, чувак. А, один сверху, другой снизу. Ну да. Я, он просто может на нас вылететь, я вот этого боюсь. Просто вылетит тут зажмет. Так ты встань вот сюда, вот в угол. Здесь надо делать, вот в углу встань. В углу. В да, я буду тут. Он И... опять, если чехнет, это жопа будет, он меня убьет. Убегся. Так я вылечу сразу, чувак, не бойся. Он идет! Я говорил, что он поведет. Там второй, там второй, там второй. меня убил. Убил его. Ну я же говорил, это сработает. Живи, живи, там у бежал. О, у тебя были ракеты, что ли? У меня, да. Ну, Ты ладно. мне сам же их отдал. Сколько будет 150 умножить на 2. Три сотни? Нет. А по-нашему, по-адекватному. А сколько вытрать, я не знаю. Да я, я сам не знаю, Летел. Летел. Сколь, Летел. сколько будет 299 плюс один? Я не знаю. Раз... За, за ним надо наблюдать, Данил. Попробуй задеть дверь Ну я так и делаю. Вроде бы мы уже задели нет. Печально. Здесь можно сразу... Выди, на Луся, выйди на Луся, пускай я буду пахать. Нам спину да, опять зайдут. Знаю, Давай, разрывы добей. Где две железные двери? Что, что надо задевать? А как? М -м, Данил, я, я сдохну. В этот угол вставляю, вот в этот угол. Версак я... тебе посломай. Я не думаю, что я буду задевать гаражку, конечно. Может да я потрачу. вот сюда вот в угол? Я, у меня 11 ракет было, у тебя 7. 18 нормально, у меня еще разрыв много. Подожди, вот сюда вот в угол, ты думаешь? Ой. Вот это дело. Понятно. Все. У нас больше нет ракет? Да нет. Ты нет, есть, у меня еще 5. Отойди. У меня осталось две ракеты. М -м. Разрывы добивай. Сейчас, давай, кидай. А то вероятно то, что у нас сзади он делает? Это... Есть, но нет. Я еще Давай. Вот этот разрыва. Селеные карточки. А вот, вот и смотрим. на самом-то деле, господа, у меня ебал, знаете, превратилась в квадрат, потому что это реально очень и очень много. Это как минимум час-два твоего времени реального, ну это реально много на самом-то деле. Да я смог. обоих? Да-да-да, за гаражки еще три сундука. Пробуй. парни. Так, мне надо как-то открывать, тогда убирать. А как, блять? Нет, разрывы, пока надо будет стрелять. Я гараж разрывы им пока добьем. Уверен? Да. Вам не хватает одной ракеты. Пускай. Не говори ничего. Подлок. Там кодлок. Ебать. Ну, тут чуть-чуть весело. Тут очень много, да. Даня, смотри его <связано> в середина <этот>, середину этого. <связано> Два, а кто тут жил? Компоненты. У -у -у. Одна сишка. Ра о, разрывы, это мне. Вторые третьи А что они третьи версаки не поставили? У них вообще. А кто тут жил-то, интересно мне. Уди, уди, Данил, это, Данил. Данил. Это, Випи, это Випи, скорее всего переехал. Он нам, знаешь, что говорил, кстати. Данил, чекай, пожалуйста, проем, пока я зал, залутаюсь, фу. Я тебе хочу сказать. Ебать, он меня напугал. Я тебе говорил, я тебе говорил. Тебе... О, кстати, смотри, шкаф прям вкусный. Я знаю, скорее всего, кто это жил. Все, Данил, встань в ту комнату, в ту комнату, чтобы нас собой не забило. В эту, в эту, Данил. А, это, антилет, уже Данил, в эту, в эту. Вот там посиди, тебя, тебя там... Подожди. В один блок вот будет. Вот. Крыс, мне страшно в это играть. Подожди. Не уйдет, по-моему. Не уйдет. Пикай его давай. Минута, я позади... Убиваю его. Домой ага, наш... ага, ага. с я нас еще. Так... Идет, идет, идет. Ник видел. Что, вы лутаете? Не классно произвести. Жив. Почему? Весело, еще да? Да и страшная игра, Рэд! Удали её! Я ещё попробую, выйти готов? Я на полуткиля. Давай, иди туда. Сиди тут. Весело. Да, он уже дверь брали, походу с собой деревянную. Ладно. Тух, тух, тух, тух, тух. Тут две железных двери могут быть. Да мы их ебанём. Садись, у меня много ракет. Сядь, давай я заставлю ракеты, Прошу тебя. Да не бойся, блядь. Ну садись, садись рядом. Не будет попадать. Улетай, улетай, улетай. Зачем садись, ты сел? садись. садись, садись. Ебать их, сейчас Их надо, надо прямо раз. сейчас, да, вот за Там весело сейчас. Куда? Я 20 надевался. О, вот у этого, у этого было. Сейчас. было. А как он сдох-то? Да он. Давай, давай, раз, давай, давай. Давай, дальше. Нам не хватит три ракеты. Сколько там надо? Надо еще сломать три железных... А, ничего? Да. Выходят. Они все равно. Продипаем. Продипаем. Сука, отходи. Надо ракеты брать. А у нас у нет. Нету, я две брал всего лишь. Вон, чувак, чувак! Спина, спина, спина, спина, спина, спина, крой! Спина! У тебя раздруга крой. была? А, все, забей. Я крой, бро. Подожди, у нас время есть, время есть. Сейчас я да, за залутаю да, да, все. Да, да, да. Забирай. Он вышел. Я контролю. У меня здесь хпа, чувак. За коптер! Вс, не двигайся, я вообще убью. За коптер. Иди. Ты можешь начать уль... Ты можешь начать улетать. А Подожди, дай я похолюсь Смотри. ой ой ой ой ой Смотри. <кх> Отойди, Данил, не сдохни сам. ХП смотри свое. Я сейчас сдохну. Коптер, коптер, коптер, чинись. Чинить его надо. О, да. Тот, тот, тот, стоп. Погнал. Быстрее до него, времени нету. быстрее! Он не Тыкал, на него, забей. Да давай, вылетай. Прикрываешь? Да. Давай быстрее, давай. Пока, суночек. Давай, давай, давай, давай. Добил. Он на скоростной. Тига, он на скоростной, да? Он где там? О, да. Иди Давай. сюда, бахай. Здесь прочности. Давай. Там спалки сразу идут слещу дверью. Бахай, бахай, бахай, бахай. Где? Готовься. Залетай. Давай. Залетай, возвнутрь. А еще? Ага. еще рак... э -э, контроль, контроль, контроль. Спина. У нас спина, да. Давай. Выходит. Бахай дальше! Он-то вышел! Сзади, сзади, чекай, бахай. Отходи. Не попадешь, мудак. Я могу за этот коптер сесть. А... С... Подгони, подгони коптеру. Я за этот просто седу и все. Дубай, я вот. У, стрейпы! Э, коптер, коптер, коптер, коптер сеет. Нечего убить. Коптер стреляй, сзади! Убил дома. Сглазан Иди, мреди, пошли, пошли, пошли, пошли. Отходи, отходи. отойди. Отойди. Давай, давай, давай, давай, давай. Иди рашить. сюда, иди сюда, дальше будешь. Я... Давай. Все что. <смех> На самом деле, господа, мне кажется, вы прям насладились этим экшен онлайн рейдом, господа. Если вам подобные рейды нравятся, ставьте лайки, пишите комментарии, господа. А мы, пожалуй, продолжим наши активные, я бы даже сказал рейды, лутания, потому что это не конец, господа, это даже не начало. Продолжаем. Как обычно все пошло через жопу. Там труп, вот, Они скорее в крысу где-то сидят. Они, скорее всего, просто залутали по на тут все, и улетели. Смотри, где он? Я открыл один. А, а, другой на другом краю. Не видно никого. За главным за ним Они там, они там, они сверху болезнь, остался. Ник на 5 начинается. Где он? Он сверху над тобой. Так я вот наверху он. уже. На самом верху. А, вижу. Видишь? А я над тобой. Смотри. Давай вниз, давай вниз. Вон там. Двумкафетка. Я не Их один. Я не один. А что это бомжи? Один такой МВК. А они вниз летят. Ого. Ого. Говно. Давай быстрее. Пошли вниз давай на следующий уровень. Level up. АТАПукаши! Я спрыгиваю. Он да, побежал в сторону. Влевую. Убил? Да. Спина, спина, спина, спина, крой спину. Я тебя опять испугался. Э. Они летят, летят, летят, летят. Это они летят? Да, они спустились, по-моему. О, ну хотя бы мне скоростной подарит кто-то. Да? Да, Видимо мне скоростной подарили. Чего сюда? А, этот софтер, он просто тэпается сюда. Ну. Я тебе так скажу, там еще полное дерьмо. Два ссака бадиков на из изгодного такого. Эль. никого не вижу. У тебя? Да, вот тут где-то был. Давай обходить начну его. Давай по верху, по верху. Не надо. Ебать, он здесь. Он, он на меня рашит. Он за сделанной штукой. Не видно нихуя. 48 хп стал, он меня убил И на вы... стрейфах. Ты сдох? ДА, Я СДОХ! Чёрт кого-нибудь он на яйцо оттого Вред Ты сам чел, которого мы их они уже МВК сет где взяли Он тупо убегает, сыночек Попробуй тапнуть меня, я голубь Чёрт, я воздух ебу Подожди, а ты сет брал себе? Нет. Ну тебе придется себя залутать. У меня хльба залутал, на это. Нет, не залутал. Он меня не залутал? Давай, вверх, вверх, вверх. А как он напал. А Сколько тут помжей? А, с хат еще может выйти. Ой, это был ладик. Блять, у голоса голос со скоростной был. Так нет, он заутал у этого. Летит, а, летит еще МВК. Готовься. Фони А, вон стой а, хаты. хаты. Да, да, да. Смотри, тебе сейчас. Надо эту, эту дверь бахать. Смотри, почему? Смотри, бахать железную дверь, и мы да, и нет дверей. А там не выходу, он просто в один блок нас будет сжать Бахнулось, Я да. сейчас прыгаю, А, ебать, мы я тебе Esto о чем стыд, говорю? Спид. Спит! Спит? Какой-то чел спит! БК сейчас подойди. Нет. Отойди, э -э -э отойди. На отойди, отойди. Погнал. Коптер, коптер, коптер. Нет никого. Он на хома-то вот. Вс. там по луту? Пусто. Карты, камни. Вы меня попал и все. Потом идеально там ничего уже не пахнет. А, нет, там через окно можно будет, по иди. Ну ладно. Скорйку, скоркой, скоркой! Из красный беру! Давай! И пахни его! У меня ракета тэпнулась на них, понимаешь? И маунс, я рус здесь насобирал. собирал. Мы до нас, да? <связь> давай, давай, ну подсосичка! Пососик! О, чекай, ракеты халявные. Сколько ракет? Я э, ему бахну, так что так. Это был лайф, пич какой-то. Зизюк, зизюк какой-то. Зизюк. А, нет, нет, нет. Всё, отписка, третлайдинг. Блин, все, отписывайся, третлайдинг, который реально надоел. Чувак, ты в безвыходной ситуации, если так скажу. Мне кажется, они в маркете живут. Возможно, кстати. Не, понимаешь? Мы, мы можем бросать, кстати, взрывку, ну да ладно. Сколько у тебя за ракеты. У тебя 5, у меня 7. Не, у меня 4, я 2 сразу. Это никак не помогло тебе, так скажу. У нас 1, ракет. Да с... Тебл вейк, да? Да. Ты сам сдох? Да, мусульман это называется, понимаешь? Мусульман. Сыпайся. Быстрее, ко мне коптер идёт. 3 секунды. У меня уже чел, коптер убрал. Внимать-ка. Спасибо, Ложай, что коптер отдал. Нет, он был в радике. Я им дал минус 350 кп, не мои любимые. Блин, дорогие друзья, здравствуйте. Продолжаем наше выживание на моменте, пока я все буду, собственно, перерабатывать, грубо говоря. Сейчас время 3 часа ночи. Да не спит, понятное дело, все спят. Один я тупо встал, у меня встал И мы, собственно, с вами будем все это дело прорабатывать И переводить все это дело адекватно, получается, в, mm. в хату Да, называется так И сказать честно, тут этого всего добра очень много Скраб мы будем переводить полностью в эфки А эфки, собственно, в порох и железо Ну, я думаю, это адекватно и... И это все было бессмысленно, я потратил, грубо говоря, где-то 3-4 часа своей жизни, чтобы, блядь, просто послаться нахуй Потому что, блядь, Даня умер от бага, когда ушел в море, чтобы, блядь, сейвить ракеты И Даня, блядь, даже не попытался, не знаю, блядь, как-то найти свой труп, что-ли, блядь Потому что перед тем, как ты сдохнешь, ну, он упал, сдох, блядь, там можно было... В общем-то, в общем-то, господа, извините меня, контента могло быть больше Но его стало меньше, блядь